Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Пионер 114F» и пробитие чека за наличный и безналичный расчет. Для пробития чека по коду товара из базы товаров за наличный или безналичный расчет необходимо включить кассовый аппарат, войти под своей учетной записью, выбрать пункт торговой операции», «Приход», на экране отобразится «0.00».